Если вы хотите оформить самозанятого, то в кабинете нажимаете все продукты, прокручиваем ниже и ищем заголовок дополнительные услуги самозанятость, нажимаем оформить и проходим весь этап оформления регистрации. Это бесплатно. После того как вы оформили и у вас будут уже идти какие-то отчисления, то мы видим, что есть какие-то пополнения. Вот я участвую в проекте «Подарки на карту». У меня приходят подарки, мы видим 12 12500 12 500 в этом месяце уже пришло пополнение. На Сбербанк тоже был подарок без подписи, также где подарок-надпись, мы можем не писать никаких отчетов, потому что это подарок. А там, где к нам приходят отчеты, мы заработали, мы формируем чек, заявляем доход, называется «Заявить доход». И с этого дохода, если это физическое лицо, платим 4% от этой суммы. Если юридическое лицо, либо какой-то сервис в интернете, платим 6% всего лишь. Рекомендую вам завести карту теньков, сделать, оформить себе бесплатно самозанятого. Из прибыли, которую вы получаете в интернете, помимо подарков, на подарки мы не отправляем никаких отчислений на налоги, а вот с другой прибыли, либо 4, либо 6 процентов, рекомендую вам отчислять и жить спокойно. Вы работаете как самозаняты, вы делаете отчисления со своего дохода, и к государству к вам не будет никаких претензий. Вы работаете в белую в интернете. Привет! Это всего-навсего самый актуальный обзор на дебетовую карту Тинькофф Блэк в 2022 году. Из этого видео ты узнаешь об условиях по карте Тинькофф Блэк, о том, как перейти на бесплатное обслуживание и чем это чревато. Также поговорим о кэшбэке, проценте на остаток, рассмотрим различные комиссии, исходя из тарифов по карте, о том, какую платежную систему выбрать, мир или мастер-карт как оформить и получить карту и многое другое, что должен знать держатель карты Tinkov Black. Также, если хотите заказать карту Tinkov Black, я рекомендую перейти по ссылке в описании под данным видеороликом. Ну что ж, все в принципе и началось с оформления карты. Я попал на официальный сайт Тинькофф Банка, оставил заявку на оформление, там нужно было заполнить следующие поля ФИО, контактный номер телефона, адрес электронной почты, дату рождения, указать имеете ли вы гражданство, выбрать валюту карты, рубли, доллары либо евро, выбрать платежную систему МИР либо MasterCard. Тут сразу хочу объяснить почему я выбрал МИР, а не Мастеркард. Из-за введенных санкций против России выбирать платежную систему MasterCard не имеет смысла, так как оплачивать покупки и снимать наличные за рубежом и на зарубежных сайтах вы не сможете. А вот с карты МИР определенные договоренности между РФ и другими странами все же есть. Турция, Абхазия, Беларусь, Армения, Казахстан, Вьетнам, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Южная Осетия. Правда, на сегодняшний день уже некоторые из перечисленных стран пытаются отказаться от договоренностей и уже не принимают карту МИР. Но все же это временные трудности и в дальнейшем, я думаю, этот вопрос разрешится. Так вот, после того, как я заполнил все поля и заказал дебетовую карту Тинькофф Блэк, мне нужно было выбрать удобное время для встречи с представителем Тинькофф. Мне пришло сообщение на номер телефона и на электронную почту по типу «У вас запланирована встреча с представителем по адресу на такое-то время. Не забудьте взять с собой паспорт, представитель его с фотографией». Также в СМС на сайте сразу предлагают установить мобильное приложение Тинькофф, которое практически сразу позволяет пользоваться картой, но с некими ограничениями. Например, можно за месяц потратить не более 40 тысяч рублей. Снятие наличных также ограничено, банк позволяет хранить на счете не больше 15 тысяч рублей. Все эти ограничения снимаются после доставки карты, либо заполнив паспортные данные в приложении. Я карту не стал пополнять и указывать паспортные данные для снятия ограничений, а решил дождаться представителя, так как торопиться мне было некуда. Хотя все же я кое-что сделал, а именно перевел сразу карту на бесплатное обслуживание, а именно на тариф 6.2, установил пин-код и отключил платное смс-информирование. На бесплатном обслуживании немного остановимся, дело в том, что по умолчанию стоит тариф 3.0, условия вы можете видеть на экране, видите такой пункт как плата за обслуживание. Так вот, оно платное и составляет 99 рублей в месяц, но в то же время при выполнении любого из двух условий обслуживание становится бесплатным. Для этого нужно иметь кредит на картчете тиньков, либо хранить на накопительном счете, вкладе, картчете или брокерском счете остаток не менее 50 тысяч рублей за расчетный период. И обратите внимание, также на процент на остаток по карте Тиньков он составляет 3% годовых. В случае, если вы за расчетный период совершили покупки на сумму свыше 3000 рублей. А если у вас подключена подписка Тиньков ПРО, премиум или приват, вам будет начисляться на остаток по счету 6% годовых. Кстати, сейчас действует акция, если оформить дебетовую карту Тиньков Блэк, то можно до конца кода получить повышенный процент на остаток 10%. Но все же я решил сразу перейти на полное бесплатное обслуживание, которое находится на тарифе 6.2 и условия по этому тарифу вы сейчас можете видеть на экране и сравнить их с тарифом 3.0. Как вы можете видеть, в пункте обслуживания у меня полностью бесплатное обслуживание, пункт номер один с процентом на остаток уже отличается и в тарифе 6.2 его просто убрали. То есть процент на остаток в этом тарифе не начисляется. Больше отличий между этими тарифами нет. Если вы хотите также перейти на тариф 6.2, для этого просто нужно написать в чат в поддержку сообщения с просьбой перевести вас на тариф 6.2 и после чего менеджер переведет вас на указанный тариф. Давайте теперь коротко пробежимся по остальным условиям тарифного плана по карте Black. Итак, кэшбэк на выбранные категории до 15% и до 30% у партнеров. Я в категориях месяца выбирал там 3% на покупки в пятерочке, 5% в ресторанах, 5% в такси и 1% на все остальные покупки. Повышенный кэшбэк работает. В прошлом ролике я рассматривал дебетовую карту от РНКБ. И вот там я не получал заявленный кэшбэк. В банку Тиньков у меня претензий нет. Свои обязательства они выполняют. Кэшбэк реальными деньгами начисляется. Ну как, точнее не сразу, а нужно будет там. Ты его можешь оформить на следующий месяц. Зайти в раздел кэшбэк. Указать, куда ты хочешь получить. Например, на инвест копилку. Потратить на благотворительность. Либо на карту Блэк. Пополнение карты Black через банкоматы сети бесплатно. Переводом с карты другого банка через тиньков также бесплатно. Через систему быстрых платежей также без комиссии. Банковским переводом по реквизитам счета в рублях комиссия составит 0 рублей. А вот в валюте, отличающейся от валюты счета, например, пополняя эти рублями свой долларовый карт-счет, комиссия будет составлять 3% от суммы пополнения, но минимум, на который можно пополнить карту, составит 15 тысяч рублей. Пополнить карту без комиссии можно также достать 50 тысяч рублей за расчетный период у партнеров банка Тиньков. Посмотреть список банков-партнеров Тиньков банка можно на сайте по адресу тинькоф.ру/maps/payment. В остальных случаях комиссия за пополнение составит 2% от суммы пополнения. Плата за услугу оповещения об операциях. Это платная услуга и стоит она 59 рублей. Лично я отключил, если хотите тоже отключить эту функцию, переходим в мобильное приложение Тинькофф, выбираем наш карт-счет, затем жмем на карту, скроллим самый низ и снимаем тумблер с пункта оповещения об операциях. Что ж, теперь поговорим о снятии наличных, что очень важно. В банкоматах Тинькофф за расчетный период можно снять без комиссии до 500 тысяч рублей. В банкоматах сторонних банков за расчетный период снять без комиссии можно до 100 тысяч рублей, при условии, что сумма снятия не меньше 3000 рублей. Далее, если у вас был открыт вклад в Тинькофф, и его срок закончился, а средства с него поступили к вам на карту Black, то эти средства можно снять в банкоматах Нинков бесплатно. А в сторонних банкоматах бесплатно от суммы снятия 3000 рублей и выше. Аналогичные условия, если вы взяли кредит в на карту Black. Снять кредитные средства можно без комиссии в банкоматах Нинков, а в банкоматах других сетей без комиссии при условии, что сумма снятия составит свыше 3000 рублей. Во всех остальных случаях комиссия будет составлять 2% от суммы снятия, но минимум 90 рублей. К примеру, снимаете вы 2000 рублей. И комиссия составит вместо 40 рублей 90 рублей. Поговорим о переводах в банке тиньков. Если переводить средства с карты Black на другие счета тиньков банка, то есть внутрибанковский перевод, комиссия не взимается. Если переводить деньги в другой банк по реквизитам счета по номеру телефона через систему быстрых переводов, комиссия также не взимается. Если же переводить средства в другой банк по номеру карты, комиссия не будет взиматься, если переводы не превышают 20 тысяч рублей за расчетный период. Как только превысили этот лимит, будет начисляться комиссия 1,5% от суммы перевода, но минимум 30 рублей. По карте Black действует овердрафт, подключается он при согласии клиента и процент по нему рассчитывается индивидуально. Для тех кто не в курсе что такое овердрафт, это перерасход, то есть вы можете потратить по своей карте больше чем есть у вас на балансе, к примеру я совершаю покупку на сумму 2500 рублей, а на картчете балансе карты всего 2000 рублей, казалось оплата должна не пройти из-за нехватки денег, но операция проходит успешно, после чего на моем счете будет минус 500 рублей на которые будут начисляться определенные процент годовых. Выпуск дополнительных карт, перевыпуск карты Black и их доставка представителям банка предоставляется бесплатно. Напомню, что после оформления заявки на получение карты Black вам назначается встреча с представителем банка, на которой вам должны выдать карту. Расскажу немного подробнее о встрече, значит день ее проведения, в приложении создастся чат и придет сообщение с контактами представителя. Представитель перед тем, как приехать, позвонит вам и уточнит, в силе ли назначенная встреча и скажет, в котором часу по указанному адресу он будет. По приезду на назначенный адрес представитель сообщит вам и пригласит к себе в машину. Далее идет заполнение паспортных данных в системе и фотографирование ваших документов. Представитель вручит вам конверт, вам нужно будет его вскрыть, проверить последние цифры вашей карты, а также заполнить договора с тарифами карты, где нужно будет написать свою FIU и поставить роспись. Один договор остается вам, другой отдаете представителю. Также, скорее всего, вам предложат симку Тинькофф Мобайл. Предложение заманчивое и про этого сутового оператора я вам расскажу в следующем видео. Так что подписывайся, чтобы не пропустить выпуск. После получения карты все ограничения, которые были до ее получения снимаются, затем в уведомлении придет сообщение об установке пин-кода. Это делается очень просто, жмем на это push уведомления и вводим пин-код. Все, теперь мы полноценно можем пользоваться картой Tinko Black. Также вас автоматически регистрируют в системе МИР для получения кэшбэка, уже от платежной системы МИР, если конечно вы оформляли карту этой платежной системы. И вам на почту придет сообщение с просьбой перейти по ссылке для подтверждения регистрации. И затем сможете зайти в личный кабинет. Там также найдете различные предложения, которыми можно воспользоваться. В общем, на этом не буду долго останавливаться. Итак, осталось разобраться в плюсах и минусах карты, хотя они, конечно же, будут субъективными. И я думаю, легче начать будет с минусов, так как их очень мало. Первый минус это то, что на бесплатном тарифе 6.2 не начисляют процент годовых на остаток. А хотелось бы. Второй минус это дополнительное условие в виде установленной суммы от 3000 рублей для того, чтобы снимать наличные в сторонних банкоматах без комиссии. Если сумма снятия будет менее 3000 рублей, будет начисляться комиссионный сбор в виде 2% от суммы снятия, но не менее 90 рублей. Теперь перейдем к плюсам карты. Первое. Есть возможность выбрать бесплатный тарифный план. Второе. По карте предусмотрен кэшбэк и повышенный кэшбэк. Третье. Можно приумножать денежные средства при помощи процента на остаток, который минимум 3%, а при подписке Тинькофф ПРО процент на остаток будет повышенный и составляет 6% годовых. Четвертое. Переводы на карты любых банков без комиссии. Пятое. Разные бонусы в виде 15% кэшбэка на кино, а также спецпредложения от партнеров Тинькофф и платежной системы МИР. Шестое. Возможность подключить дополнительные валютные счета. Седьмое. Возможность выбора подключения овердрафта. То есть овердрафт по карте есть, но чтобы им воспользоваться, держателю карты нужно самому его подключить в мобильном приложении, что очень удобно. Так как если не хотите пользоваться овердрафтом, просто его не подключаете. Восьмое. Оперативная обратная связь с менеджерами банка через чат. Считаю это большим плюсом, так как если появился вопрос, пишите в чат и вам в течение нескольких минут дадут ответ. Не нужно никуда звонить, ждать, пока робот предложит соединить с оператором. Что ж, пора подводить итоги. Карта Тиньков Black это отличный платежный инструмент со множеством полезных выгод, который приобретает держатель карты. Это удобный и простой интерфейс в личном кабинете и мобильном приложении Тиньков. А я напоминаю, что данную карту вы можете заказать по ссылке в описании под данным видеороликом, а также ознакомиться с другими банковскими предложениями. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр. До новых встреч.